У меня есть чуйка какая-то иногда, и сейчас мне кажется, что в этом открытии, в этом ролике, Фу нож баль. упадет. Вот сейчас нож, нож будет. Один, два... Привет, я Шок, и вы набрали под прошлым роликом 34 тысячи лайков. Это 70 открытий, ну примерно. Поэтому сегодня мы это будем делать. Если что, мы будем открывать новые кейсы, которые называются Fracture Case. По-русски, на русском это излом, перелом. И сегодня со мной Эрик. Добрый день. Сразу дам лайфхак: если вы ютубер, пожалуйста, не снимайте квартиру на первом этаже, либо на втором, либо на третьем. Посмотрите, он разговаривает. Давай, даже... давай, давай микрофон бросу, что ты все поймешь. Кошмар какой, чувак, это кошмар. Ладно, чуваки, давайте начинать. Мы сейчас будем открывать все эти кейсы. Я очень надеюсь, что сегодня упадет одно тайное и один ножик. Вот все, это моя цель, гребаная цель. Ну а пока. Три э тайна, ну а пока, ребят, продолжения с кейсами не будет, потому что ну куда еще? Куда больше двух роликов про кейсы снимать? Но просто попрошу тебя поставить лайк. Ну а мы полетели, я открываю сейчас эти кейсы. Первое открытие сейчас пойдет. Первое открытие. И. И. И здесь Галил. Нет, Галиль. Ай. Ах... А почему переименовали? Он же Галилар был раньше. Конечно, а сейчас как-то. Ну, это было неиграбельно, дружище. Неиграбельно? Конечно. О чем ты вообще, дружище? О чем-то. Давай четвертый кейс. Четвертый ключ, четвертый кейс. Четвертый кейс, четвертый ключ. Не-не, только не эта тема, не -не, чувак. Не, только не эта течет. Да это не. Ладно, ладно, я не буду с тобой спорить. Четвертый, четвертый ты кейс, первый ключ, четвертый нами, кейс, ага. четвертый, ключ. четвертый ключ. Ладно, четвертый ключ, это четвертый. такая тупая, бесполезная тема. Потому что совсем не так ну, работает. Ты все увидишь, все увидишь. Почему я рад, что у тебя не зашло? Я тратил свои деньги, задумайся. Йес. Yes. Yes. Йес. Улюл топов <свят> Да-да-да-да-да-да. Топов <свят> всех. Кстати. Умники, которые мне писали комментарии По поводу, Эрик, ты дебил Потому что ты называешь дебил Короче, такая ситуация Там такие кринжовые комментарии Зачем ты оскорбляешь человека, который купил у тебя дигл Да, короче, в, в итоге Этот дигл, который я продал за 300 долларов Он сейчас стоит 250 по максимальной цене То есть я в флюсе. Все, больше дигл дороже не будет стоить Мы его продали очень вовремя Поэтому если мне сейчас что-то упадет, я его продам сразу же Потому что это новый кейс Это новые скины, это ценник которые еще не стабилизировались и это все создается стихийно временно но на синьку конечно о кстати контракты будут сегодня очень люто синий до да. синий Люд, контракт да. Да. Да. Да. о наконец то Стат за, прямо за но кстати убитый да. какой-то он очень убитый после полевых носки пиздатый ребят напишите пожалуйста в ком о! да, да, да. Хорошо, ты видел, что там глок был? Клянусь, я думал, перелетит, я просто думал, что перелетит. Да. Сколько он стоит? 200. 195, чувак. Ху -ху. На самом деле, делик есть неудачный. Если считать по тому, сколько скины стоит, он неудачный. Единственный самый дорогой здесь 400 баксов, примерно, стоит. Сафрек Дигл стоит 400 баксов. Ну, тут только глок, Максим. Красивый, но... не? Тут, тут нож надо только выбивать, но ножи такие же есть в закладе. Ну, 14. сейчас выпадет, смотри, кстати. Я сейчас э, очень часто серфлю, кстати, на себе шоке. уже прохожу легче карты. И у меня есть вопрос такой, чуваки, что если я буду записывать на лайв-канал, который пустует уже 4 месяца, как я прохожу карты? Я такой пробовал записывать, но еще не публиковал. Мне вот интересно, вам интересно посмотреть на то, как я прохожу карты? Потому что карт много, карты красивые, ну и плюс, когда вы смотрите, вы, по сути, учитесь, как правильно делать, а я же тоже очень и можем развиваться вместе Короче, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы это смотрите Как мне это снимать, чтобы было бы вам больше, ну, более интересно Спасибо, Клок. Так, ну что еще хотел вам сказать, чуваки Хочу стримить уже совсем скоро Я взял перерыв, как вы помните, на месяца-два Я вернусь 20 августа, что-то такое И буду стримить на Твиче, либо на Ютюбе Я еще не определился, где буду продолжать но, конечно, в идеале стримить вначале на YouTube и потом идти на Twitch, это идеально Потому что те же кейсы открывать можно Кстати, как насчет стрима с кейсами вот этими? Может быть провести? Но... Все контракты с татреком можешь сделать, я думаю Да, да но, но по памяти, когда я делаю стримы с открытием кейсов, это не смотрят Люди смотрят хорошо контракты, на самом-то деле но контракт такая тема, потому что набирается онлайн, и в одну же секунду, как только ты скрафтил что-то, он падает. А кейсы стабильно держатся низко. Ну и при выпадении чего-то интересного онлайн подскакивает. Сарафанное радио. О, Шок выбил что-то. И так далее. А сегодня выбил что-то? Ну слушай. Да. Нам должен упасть еще 400 баксов, да, что мы купились бы? То есть нам нужно еще два тайных, либо один нож дорогой. В этом прикол Вот сейчас нож будет Один, два Ой. У меня есть чуйка какая-то иногда И сейчас мне кажется, что в этом открытии, в этом ролике Ой. нож упадет О, красное, да, что-то было? Слушай, придется продавать калаш Даже не МП5 Я боюсь нажать закрыть Хочется все-таки увидеть желтое а какая уверенность, да, ужасная. Какая уверенность ужасная? Зачем я верю, что упадет? Ну просто ну какая-то, знаешь, чуйка, чуйка немножечко есть. Так, да М -м, хорошо, сколько он стоит? Я придумал то, что он перелетит. После полевых. Но моя ставка 100 50. 29! Он очень красиво выглядит. Блин, но ну он не выглядит на 29. Правда не выглядит. Напишу. Ну он да. потрёпан весь такой. Да нет, а я не думаю, что прямо завода будет стоить даже хоть 100 долларов. Вот максимум сотка. А, и 100 прямо завода, я думаю, 150 будет. Не, не, я, я верил в него побольше. Знаешь теорию? Если не общаться во время открытия, он пойдет. Так. Прямо сейчас начнется. Последнее открытие кейсов Шесть штук, погнали Я серьезный, я, я уже не понимаю, что происходит Шест, сто, Сотый кейс, наверное, уже пошел Давай ну, Ножик, вот желтый, появись. Вот ну, немножечко Не думаю. Вода Всего не... Всего тут, тут, тут вода Вода, она вкусная Она Нормально Она полезная Вообще нужно пить 2 литра в день воды И тебе это упростит жизнь можно даже похудеть из-за этого. Не пей всякие газировки. Пей воду. Водичка это вкусно. Дешево, кстати. тик привет. Это открытие кесов, И сейчас мне упадет ножик, потому что эта игра читабельна. Вау! Wow. Вау! Wow. Uh. О. Мы сейчас можем хоть какой-то плюс поймать на контракте. Даже не плюс, а хоть как-то купить что-то, хоть один доллар. А, очень плохо сейчас идет. Я не ожидал. Но у меня щуйка все-таки остается... Блин, ты видишь это? 오! Прямо завода. А, нет, поспали -гиб. Но я думаю, 150. 200? Ну, 150. 94. Да тише передумки. Так, эта стратегия никогда не, не ошибалась. Открою. Кейс левой рукой. Мне сказали в на почте, что именно так сделал. За бурю затишья. Спасибо. За затишьем перед бурей. Спасибо. Эрик, что я сделал не так? Что? Стой. Где я променился? Что такое это? Ну, последний кейс. Ну, пожалуйста. Ну... Последний кейс. Вот, серьезно, последний кейс. Я открываю. Ай, ну, пожалуйста, последний кейс. Ну, давайте для кончания. Ну, брат, вот собрался нож. Короче, чуваки, все, мне не повезло. Мне не повезло. Я открыл 100 кейсов. Мне ничего не выпало. Просто ничего. Из всего открытия у нас ничего. Я все продал и все в контракт. Вообще. То есть, по сути, мы сегодня потеряли огромную сумму. Я даже не хочу вспоминать эту сумму. Все, забыли. Я не знаю, когда он подешевеет, я открою побольше кейсов. Но сейчас, ну этот бред. Я уже попробовал свою удачу, не получилось. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Я не остановлюсь на этом, я буду пробовать еще, но не сейчас. Он стоит очень дорого, я потеряю просто деньги на том, что я капризничаю сейчас. И нужно подождать. 8 долларов теряем много за один кейс. Спасибо, кто смотрел этот ролик. С вами был Яшок. Ждите новый ролик, он выйдет уже завтра.